Всем привет, а как вы думаете, поднять более 100 тысяч варбаксов за 40 минут игры, реально? Да, буквально вчера мне удалось заработать около 160 тысяч, и сейчас я покажу как. Да уж, кто бы сомневался, неужели и вправду сейчас есть какой-то другой способ фарма варбаксов, кроме как быстрый проход Припяти на уровне сложности профи? Блин, сейчас, наверное, многие просто охренели, какой нафиг быстрый проход, Эту припить еле-еле проходит медленно. Но посмотрите, что происходит прямо сейчас. Да, это не что иное, как забег на скорость под слепы. Я уверен, со стороны это выглядит ну, очень легко. Минующий счетоносцев. Ну и, разумеется, всех остальных ботов. Мне удается быстренько пробежать контрольной точки чуть более, чем за одну минуту. Дай на полном серьезе, найдя какие-то определенные фишки, чтобы ускориться. Мы проходим эту припать очень быстро. Нет, Второй сразу. Еще раз. Еще Второй. Сразу Все минут. Да и вот именно 18 минут нам понадобилось чтобы добраться до седов, на 19 мы их уже начинаем резать, замечу без использования каких-либо багов. И уже на 21 минуте мы режем последнего, что интересно если слиться сразу после контрольной точки, вот сейчас мы поднимемся, Варбаксов и опыта мы получим ровно столько, как и за полный проход при 5 профи. Вот только вдумайтесь, при условии такого сочетания счастливых часов с бонусом от победы в Open Cup, за 22 минуты мы получаем почти 56 тысяч варбаксов и кучу опыта при условии активации всех вип-ускорителей. Ну а это продолжение, где мы уже на 34-й минуте находимся прямо перед Богомолом и бегаем за граниками, совершенно не боясь его смертоносного пулемета. Да уж припить профи для кого-то кажется не такой уж и сложный. Переход, вещи, вещи, переход, переход. На тридцать шестой минуте мы даем первый залп все Раз, вместе. Два, три. Я попал. Уже на 38 восьмой мы берем контрольную точку. Нормально, нормально. Вообще шикарно. Ну и как только зачистим левую сторону, нужно все. будет взорваться на гранатах, чтобы получить по два граника. Берем на себя. Да, ладно. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. <сёк> Новый рекорд. И уже минуту спустя ставим новый рекорд скорости по прохождению упоровки за 39,5 минут. Ну а лайк, я думаю, ты уже поставил. И прямо сейчас предлагаю поучаствовать в новом конкурсе на 2000 кредитов. Для участия нужно просто подписаться на канал Дружище Арни, быть подписанным на мой канал и, конечно, оставить комментарий под этим видео. Да именно на его канале во время стрима нам удалось поставить такой рекорд. Обязательно переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь.